Может начинать? Конечно, да. Ну тогда добрый день всем. Здравствуйте. А кому-то, наверное, добрый вечер, если кто-то нас решил посмотреть совсем-совсем издалека. Ну, прежде чем, наверное, начать рассказ то, что я хотела бы сегодня с чем хотела вас сегодня а познакомить, звук... наверное, ага. наверное, <смех> наверное, я немножечко представлю. Зовут да, меня Ольга, фамилия ну, моя Татанова. Ну, моя работа заключалась в том, что я работала всю жизнь свою посвятила здравоохранению, лабораторной диагностике, была главным лаборантом города Воронежа. Начала свою работу в одной из эндокринологических клиник города Воронежа. Это было первое эндокринологическое отделение в городе Воронеже. Ну, а потом на протяжении, вот страшно называть этот возраст, 44 лет я работала врачом клинической лабораторной диагностики, биохимиком. Последние почти 28 лет я была заведующей лаборатории больницы скорой медицинской помощи нашей номер один ну вот это как бы такой эксорт но могу еще добавить к тому что я настолько любила лабораторную диагностику что преподавала в нашем воронежском медучилище порядка 30 лет лабораторную диагностику учила наших молодых лаборантов Лабораторному делу. Вот, собственно, как бы такой краткий, короткий экскурс в то, что осталось у меня за моими печами. Ну, а сегодня я вас хочу познакомить с одной из проблем. Проблема вроде бы, конечно же, наверное, она печальная и страшная, и всяких разных мифов о ней говорят. Но, тем не менее, жить с ней, жить с ней нормально и бороться с этой проблемой с вами вполне в состоянии это проблема сахарный диабет и я буду сегодня хотела бы вам рассказать о диабете второго типа. но прежде чем перейти к этой проблеме откуда же все-таки берется диабет, почему вдруг он раз вот и возник. Поэтому сначала мне хочется рассказать из чего мы с вами состоим а мы состоим с вами. Если вы вспомните, извините, что я, может быть, некоторые скажут, ну, как-то мы все это знаем. Но я просто хочу вам так это напомнить, чтобы показать, что, в общем-то, все простое, все простое, ну, это дает нам рост. Напишите слово просто, и там у вас получится рост. Вот-вот все простое дает нам рост ко всему хорошему, что нас окружает. Так вот, мы с вами состоим из чего из углерода, кислорода, водорода, азота. Это четыре главных элемента, из, того, из чего состоят наши с вами органы и ткани. Но плюс еще ко всему, мы не можем с вами без калия, без натрия, без фосфора, без магния, без железа, без того же цинка, без магния, без селена. Все это, из чего мы, и тот же мышьяк, все это присутствует с вами в нашем организме. И м, все, это, все это образует в нашем организме уже более такие серьезные соединения. Это белки, углеводы и жиры. Ну и, конечно же, присутствует комплекс минералов и микро- и макроэлементов из них. Так вот, наши углеводы, белки и жиры, они подразделяются и определяют наши основные обмены в организме. Этими основными обменами в организме являются белковый, жировой и углеводный. И четвертый обмен – это, конечно же, водно-солевой его кто-то называет, кто-то называет водно-минеральный обмен. Ну, в общем, вот таких четыре основных обмена в нашем организме. Самое большое место и энергию нашему организму, конечно же, дают наши углеводы. Порядка 50-60% по разным источникам, это вся энергия, которая дает нашему организму, это, безусловно, углеводы. Белки поменьше, порядка 30%, но жиры от 15, белки от 15 до 20, а жиры до 30%. Вот, собственно, эти три обмена. И настолько все в нашем организме слажено между собой, что сбой в одном из обменов обязательно приводит к сбою об... других обменов. И тогда вот уже, конечно, происходит небольшой крах в нашем организме. Так вот, что же из себя представляет углеводный обмен, нарушение которого приводит к такому заболеванию, как сахарный диабет? Примерно 6% всего населения земного шара болеют сахарным диабетом, примерно 6%. А вот 90%, 90 из этих 6% занимает диабет второго типа. Существует два диабета, диабет первого типа и диабет второго типа. Ну еще там бывает диабет беременной женщин, которые, собственно, проходят моментально, и алиментарный которые зависит только от приема нашей пищи, и больше ни от чего убрать этот прием, и глюкоза нормализуется в норме. Чем же отличаются эти два диабета? Первый диабет – это инсулинозависимый диабет. Это тогда, когда пациент уже переходит на инъекции инсулина, которые будут зависеть эти инъекции, от количества определяемой глюкозы в сыворотке крови. И где идет поражение, поражение такого органа, как поджелудочная железа, которая выделяет самый главный, единственный гормон, который нормализует уровень сахара в крови, это гормон инсулин. Гормон инсулин. А диабет второго типа, диабет второго типа, инсулина достаточно, инсулина достаточно. Но, к сожалению, поскольку идет поражение большого количества органов и тканей в нашем организме, то э, инсулин не способен эту глюкозу доставить в клетки нашего организма. В клетки нашего организма... Там, после 50 лет, то сейчас, конечно, все немножко поменялось, и все стало по-другому. Почему же стало все по-другому? А потому что когда мы с вами говорим, что глюкоза ⁇ это основной энергетик нашего организма, белки ⁇ это строительный материал, безусловно, а жиры и углеводы ⁇ это продукты, которые дают нашему организму энергию. Так вот, все дело в том, что для того, чтобы эта энергия расходовалась в нашем организме, нам необходим, конечно, с вами обязательно нужна физическая какая-то нагрузка или, скажем так, нормальный образ жизни. Что такое нормальный образ жизни? Это без лежания, совершенное без лежания, без гиподинамии. Вот это хороший нормальный образ жизни. Это никто не говорит, что вам надо прямо срочно бежать в качалку, срочно введите нормальный образ жизни, без гиподинамии, ходите больше пешком. Ходите в различные, там, кто в фитнес, побольше гуляйте на свежем воздухе, занимайтесь каким-то физическим трудом. Кстати, огороды наши, дачи наши тоже полезны. И, безусловно, следующее это в нашем рационе. Это большое количество углеводов, большое количество углеводов, причем легко доступных углеводов. Это наши пончики, это наши пирожки, это наши конфетки, это наш сахар, который приводит к тучности. Вот две огромные проблемы, которые приводят к нарушению углеводного обмена и нас с вами к диабету второго типа. К диабету второго типа. Это излишний вес и, конечно же, гиподинамия. Вот это два таких существенных объекта, которые к этому приводят. Ну и, конечно, не надо забывать про нашу центральную нервную систему. Мы сейчас живем, конечно же, в мире стрессов. Вот, опять же, это пандемия, которая многих вывела из нормального образа жизни. Все это, безусловно, сказывается на наш организм и на все обмены, которые помогают, нормальные, обмены помогают нормальной нашей жизнедеятельности с вами. И чем же вот отличается диабет первого от второго типа? Он отличается не только тем, что диабет первого типа это инсулинозависимый, необходимо нам с вами получать, обязательно не нам с вами спаси и сохранить, а пациентам принимать инъекции инсулина. Это еще и по внешнему виду, вот когда начинают жаловаться люди, то диабет первого типа это люди, как правило, с маленьким весом, как правило, люди, которые худеют, здорово худеют. А диабет второго типа, но ну, это диабет людей точных. Диабет людей тучных. Значит, я вам говорила о том, что глюкоза это вопрос. А давайте. может быть, мы чуть забегаем вперед. Можно ли справиться с сахарным диабетом второго типа без медикаментов? Это первый вопрос. А второе, что нужно сделать, чтобы не, не заболеть диабетом после 50 лет? Очень даже хорошо. Вы знаете, я, я, наверное, надо было мне чуть-чуть сделать такую преамбулу. Мое сегодняшнее выступление как раз этому и посвящено. Я вас прошу того, кто этим интересуется, но немножечко задержаться. Я представлю вам наглядное пособие о том, как можно справиться с диабетом второго типа и этим наглядным пособием будет ваш верный слуга, это я. Но это чуточку попозже, если вы можете потерпеть. На мой взгляд, можно. У меня сейчас нормальный уровень глюкозы совершенно. Исправилась я ни в коем случае не метформинами, не статинами, которые помогают улучшить жировой обмен, а всего-навсего продукции моей любимой фирмы Вивасан. Я удовлетворила? Ответ. У меня да. Was, да. Ну тогда начнем дальше. А дальше вообще хотелось бы мне, конечно, вопросы, чтобы немножечко попозже задавали, чтобы я не, не, не сбивалась с мысли, что я... я... не будете перебивать. Будете? Не буду. Но ну, если хотите перебивать, ладно. Так с чего, собственно, вот как бы у меня все началось? Безусловно, конечно же... Да, и еще что я хочу сказать, что если диабет первого типа, это диабет, который проявляется сразу то диабет второго типа после его возникновения может пройти и семь лет, и только тогда больной может почувствовать, что у него диабет второго типа. Почему? Потому что идет слишком медленное разрушение постепенно всего организма, потому что если нарушается углеводный обмен, который ведет за собой нормочного рационного питания клетки, который ведет с собой нарушение углеводного жирового обмена. Если эти углеводы не утилизируются в клетке, где они сидят, идет образование жиров. Отсюда у нас обязательно идет воспаление печени, да? Обязательно идет ожирение печени. Откладывается холестериновые бляшки, разъярение печени идет, у нас огромное количество с вами скапливается вредных жиров, которые откладываются на наших стенках наших сосудов от бляшками. Вот это все очень плохо. Ну, давайте, наверное, я сразу перейду к тому, как я начала нормализовывать свой углеводный обмен, не зная о том, что у меня диабет второго типа. Все началось, ну, с гипертонической болезнью. Как-то я страдаю гипертонией, ну, там определенное давление, безусловно, там все, я попадаю в стационар к себе в любимый. и сдаю просто очередной раз кровь из вены. Сдаю кровь из вены, где у меня были очень сильно изменены холестерины. Холестерин был изменен, э, вредный холестерин липопротеидов низкой плотности. Липопротеидов низкой плотности. Это вредные жиры, которые говорят о чем? Которые говорят, конечно же, о возникновении атеросклероза, ишемическая болезнь сердца. Короче говоря, идет поражение сосудов. Началось как бы вот с этого. Ну и, безусловно, мне прописали статины. Мне прописали статины, еще не думая, сахар был в норме, но сахар был на верхних границах нормы. Еще не думая, а сахарным диабетом у меня как-то в голове не было, хотя триглицериды уже были повышены. А это один из показателей того, что идет нарушение углеводного обмена. Ну, я могу замечать, что нарушение углеводного обмена так, сытненькое достаточно. Вот, и поэтому как-то я так думаю, ну ладно, статины. Но поскольку я биохимик, и я понимала, что делают статины, статины, они тормозят, синтез холестерина в печени, и зная о том, что холестерин просто необходим нашему организму, а в первую очередь это безусловно, он нам нужен для мозга, это все фосфолипидные мембраны, там, где присутствует холестерин, мембрана наших клеток, которые защищают нашу клетку, которая улучшает проницаемость наших клеток, и поэтому я как-то подумала, нет, статины. Потом, если принимать статины, хорошие, настоящие статины, я даже сейчас их не помню название и пытаюсь их не запоминать, потому что у меня существует колестина, о которой я скажу позже. И, безусловно, я ушла от этих статинов. Я просто их складывала в бумажечку, в тупочку и все. Ну, а всем говорила, что я пью статины. Как бы так, короче говоря, я вот вела с нашими докторами такую вот нехорошую игру. И вообще, если здесь присутствуют доктора, я вас прошу сразу меня извините простить. Я придаю вам огромное спасибо за ваш труд, безусловно, за ваш необыкновенный труд. Я преклоняю колени перед вашим трудом. но вот я как-то вот так вот поступила. Ну, с вашей точки зрения, наверное, Ну а вот я вот посчитала вот таким вот образом. И я начала принимать нашу холестину. Что делает наша холестина? Наша холестина нормализует, как раз вот снижает уровень вот этих холестеринов низкой плотности, тем самым повышает холестерины высокой плотности. И, и вот таким вот образом нормализует. очень даже сровенько. Я принимала холестину, выпила я стандарт очень даже быстро. Я немножко превышала дозу. При выписке из стационара, но ну, раньше как-то так не лежали, а поскольку я свой сотрудник, это сейчас лежат по 10 дней, и в общем-то до свидания. Я вылежала достаточно большой промежуток времени в стационаре, и мой холестерин у меня нормализовался. Вот прошло уже достаточно много лет. У меня все время в норме общий холестерин, нормальный холестерин низкой плотности и нормальный холестерин высокой плотности. Триглицериды так, чуть-чуть на верхней границе нормы. Ну, вот, собственно, с чего я как бы и начала. Но потом проходит определенный промежуток времени. Ну, и так это, знаете, что-то у меня песня, что-то как-то так хочется, немножко жажда у меня такая появилась. Но потом я так смотрю, что я. Поправился достаточно хорошо. У меня вес был почти 85 килограмм. Думаю, ну-ка давай-ка ты сдай на глюкозу кровь. Я сдаю на глюкозу кровь. Хочу вас сразу предупредить, если вы будете сдавать кровь на глюкозу из пальчика или из вены, эти результаты будут разниться. Обычно кровь из вены всегда, глюкоза из вены всегда на... Ну, район такой 11-12% больше, чем кровь из пальца. Это понятно, да? Потому что здесь периферические сосуды из пальчика, капиллярчики. И там, конечно, этот уровень будет намного ниже, нежели та кровь, которая циркулирует у нас с вами в кровяном русле. Я сдаю глюкозу, но и, к моему большому сожалению, она у меня сима нет. Ну, а, знаете, я вообще не люблю передачи Малышевой. Ну, вдруг однажды я слышу, что-то там на кухне делаю, я слышу. Ну, типа того люди, которые в хорошем возрасте... Не переживайте, ваша глюкоза может быть в норме и 7. Я так подумала, подумала, нет, 7 она не должна быть. И честно говоря, я вам хочу нарисовать страшилку. Страшилку вот какого плана. Что вот этот диабет второй э, степени, и вообще любой диабет, а диабет второй степени, чем он коварен. Я видела очень много больных, потому что 9 лет проработав в медицинском отделении, я насмотрелась на многое. И я так испугалась, я так испугалась инвалидности, я так испугалась, зная о том, что у меня гипотоническая болезнь, зная о том, что у меня варикоз, да, я испугалась, я... в количестве еды. И знаете, мне даже нравилось, когда на столе, поскольку я живу с детишками, и они у меня любят сладкое, и когда у меня на столе там печенюшки, а, еще я сама люблю печь. Я достаточно каждую пятницу я пекла какие-то какие -то тортики, там, все это. Я это как-то так немножечко в сторону. И мне даже, знаете, что было интересно, ага, вот лежит вот ваза с конфетами. Съем я или не съем? Подумают мне, а, не съем. И вот таким образом я пробыла достаточно долго. Вес, кстати, сразу не снижался, совершенно не снижался. Он как-то крепенько так закрепился. А потом в один прекрасный момент смотрю, встала на весы, и он у меня стал таять, таять и таять. Сейчас я вешу 72 килограмма. Ну, в принципе, меня как бы это устраивает. Конечно, хотелось бы чуть-чуть еще бы сбросить вес, но специальной как бы такой целью я не задавалась. Так вот, чтобы нормализовать свой углеводный обмен и не нарушать свои дальнейшие обмены как жировой, так и белковые, я обратилась, конечно же, к компании Mimosa. Если калестину я пила просто для того, чтобы нормализовать э, себе жировой обмен, а потом я еще обожала вот еще, еще до сахарного диабета, я очень люблю наш гемколин. А почему я люблю наш гимкалин? По той причине, что я гипертоник, это раз. А при гипертонии сами поража... понимаете, что поражаются сосуды не только центральные. То есть я почему-то очень люблю генкалин. У меня такое ощущение, что генкалин, ну, конечно, раз он снимает давление, ведь люди гипертоники, они, как правило, легко такие подвижные, до определенного момента, пока не настигнет тот, который называется инсультом. Вот, и поэтому я как бы, у меня было такое ощущение, что он как-то успокаивает меня генкалин. Короче говоря, мне этот продукт очень нравился. И вот тогда, когда я столкнулась с проблемой повышенного сахара в крови, я подумала, я думаю, стоп, а ведь я пью, это очень хорошо для сосудов, да? это очень хорошо для моих атеросклеротических бляшек, учитывая еще мой возраст, потому что ну, от склероза, от атеросклероза, ну, никуда не денешься, он все равно рано или поздно тебя настигнет. Вот. Я так это подумала, подумала, ну, колесеньку хорошо. А потом, ко всему прочему, когда уже вот этот мой сахар я увидела, я, конечно, начала принимать Линофит. На мой взгляд, что Линофит это один из основных продуктов и в первую очередь должен выбор людей, которые столкнулись с этой проблемой, конечно же, они должны коснуться Линофита. Почему именно Линофита? Потому что в Линофите находится... Конъюгированная линолевая кислота. Что она делает? Ее количество в нашем организме постепенно уменьшается. А еще, учитывая возраст, учитывая э, вес, нарушение веса всего, что делает эта линолевая кислота? Она как раз помогает, помогает нашему институту, скажу примитивно, так будет, наверное, понятнее всем. Она помогает что нашу клеточку, ну как бы открыть этот замочек и отправить инсулин, отправ... не клеточку, инсулин отправляет эту глюкозу в клеточку. Таким образом он дает нашей клеточке энергию, дает питанию клеточке. И вот как бы я так вот выбрала Линофит. Хочу сказать вам сразу, что прием Линофита в количестве одного стандарта не тратите деньги вас ни к чему не приведет. И вы никогда не приведете свое состояние в должный уровень. Ну, вот как минимум, это должно быть 5 коробок. Ну, учитывая, что, как вам сказать, Яна, хочется как-то врубнуться в свой адрес, но я вот не всегда придерживаюсь того, вот что говорят. Я вам говорила, что я колестины пила больше. Ну, я, конечно, выпила 6 коробок Линофита. И вот после 6 коробок Линофита у меня было такое ощущение, что я просто летаю. Мне было так хорошо. Я так себя хорошо чувствовала. Параллельно с этим, параллельно с этим, зная о том, что при сахарном диабете второго типа идет жуткое поражение сосудов, не только периферических сосудов, не только сосудов головного мозга, страдают сосуды наших глаз. Страдают, появляются различные, вообще различные формы нейропатии появляются. И я тогда... Начала пить чернику, начала пить чернику, потому что входящий в нее цинк, входящий в цинк, очень полезен больным с сахарным диабетом. И я выпила 5 флакончиков черники одномоментно. Видите, какие я вам называю цифры? 5 флакончиков черники. И знаете, что я вам хочу сказать? Ну, во-первых, черника очень хороша для нашей релаксации крови. Очень хороша. Черника очень хорошо влияет на тромбозы, если там у вас они какие-то есть. Тем более вот сейчас во время эпидемии, как правило, смотрите, вот смертность, когда передавали, что там на, там, к ковиду примежался, у кого-то сахарный диабет, у кого-то тромбоз, а черника немножко разжижает нашу кровь, то есть улучшает ее текучесть. Вот, собственно, я к тому, что я когда-то пила калистину, к тому, что я безусловно занималась очисткой печени своей, безусловно. А учитывая мою специфику работы и свою молодость, когда я начинала, когда не было защитных средств, когда у нас э, кислоты, щелочи, ангидриды или просто рекой на каждой коробке реагентов, которыми мы определяли те или иные показатели в крови, обязательно был нарисован череп, Обязательно был нарисован пожар, что это вещество огнеопасное. Поэтому сами понимаете, что было с моей печенью. И, конечно же, печень я чистила еще до того, как я обнаружила у себя диабет второго типа. Причем знаете, что я делала? Я <coughs> учитывая о том, что наш, наш артишок надо хранить в холодильнике, а, на работу вот таскать еще флакон артишока, хотя там и холодильник все было. Я делала так. Утром я выпивала артишок, в обед расторопшую, и вечером опять артишок. Вот таким вот образом я чистила как крупные, так и мелкие сосуды печени, тем более нормализуя свою, свой, приводя в норму весь свой желудочно-кишечный тракт. Правда, добавлять на пробиотики... Параллельно с, этим, параллельно с этим, безусловно же, конечно, нам нужен с вами комплекс витаминов. Комплекс витаминов я, к сожалению, пила его, знаете, таким образом я пила там 100 таблеток. Поначалу мы делились с подружками, то есть покупали 100 и на троих делили. Потом проходит месяц, мы делали перерыв, опять 100 и на троих делили. Ну, как бы экономили наши кошельки. А потом из одной, в одной из лекций я услышала... У Гусакова и у одного замечательного доктора, к мнению которого я прислушивалась, что очень хорошо витамины пить таким образом. Я пропиваю три месяца, потом делаю три месяца перерыв, а потом опять по новой три месяца. То есть как бы два раза в год я пропиваю. А потом за, за, за все свое пребывание я выпила два стандарта э, нашей бодрости на весь день. Очень хороша и показательна при этом, поскольку у нас образуется достаточно токсических продуктов в организме с нарушениями этих органов, безусловно принимать антиоксиданты. Хорошим антиоксидантом является у нас зеленый чай. Но учитывая о том, что я страдаю гипертонией, я как-то боялась зеленый чай рассасывать по таблеточке. Ну, знаете, я просто хитренько делала то пол таблеточки, то четвертушечку таблеточки. 60 лет он больше показан. То есть он при приеме любых препаратов, не только наших вивасановских, но даже он способствует а а, проникновению лучше этого продукта в клетки наших органов и тканей. Поэтому этот продукт надо пить обязательно. Не только людям, страдающим диабетом, но и вообще людям, которые чувствуют себя не очень хорошо в силу там, недомогания какого-то. Ну, конечно же, это надо. Может быть, это просто песня. Ну, просто песня. Причем такая замечательная песня. Потому что что делает халин, который там присутствует? Во-первых, халин это его как бы относят к витаминам группы В. В4-витамин. От греческого слова вообще холин это желчь. Он увеличивает, улучшает образование нашей желчи. Что он еще делает? Он халин не дает образованию наших желчных камней, инкрементов, то есть он улучшает качество нашей желчи. Поэтому халин замечательно. Холин необходим для клеток мозга. Это вот в первую очередь он необходим туда. Потом халин способствует улучшению нашей памяти, улучшению нашей памяти не только вот сию моментной памяти, но и памяти нашей, которая позволяет. Все? Все нормально? Вот, по, по, по, по долгосрочной памяти, он предохраняет наш мозг и наше состояние организма от такого страшного заболевания, как Альцгеймер. Конечно, он улучшает трофику питания наших клеток мозга. Ну вот, что бы еще мне хотелось сказать, вообще говорить об этом можно постоянно. Прежде, вот что я еще хочу предупредить тех, кто захочет себя, если вы захотите пойти обследоваться, в первую очередь, обследование на сахарный диабет совершенно несложное. Это надо взять что? Надо взять глюкозу из пальчика. Вот это первое, что делается, чтобы не подставлять сразу вену. По всему прочему, это определение сахара в моче. И если там будут сахар в моче и ацетона в моче, потому что в здоровом организме ацетона нету, нету. Вот. это только появляется он при заболеваниях сахарным диабетом. Ну, это первое, что надо сделать. И если вдруг, если вдруг сахар окажется нормальным, а у вас продолжается такое недомогание, слабость, нервозность, беспокойство какое-то, повышенный аппетит, вам все время хочется есть, у некоторых даже какая-то депрессия, то надо просто взять тест на толерантность к глюкозе. Тест на толерантность к глюкозе в нейтроклиниках в браториях проводится по-разному. Я, Я например, например, люблю тесты толерантности глюкозы. Там по по часам часам надо, чтобы <свят> <свят> исследование вашей крови проходило на протяжении трех часов. Но это кому как нравится. Кто-то больше, например, любит углеводные завтраки, сдал кровь натощак, потом поел бутерброд с маслом и через два часа сдал. Но ну, а тест толерантности глюкозы заключается в том, что у вас берут кровь натощак потом дают вам выпить 100 грамм глюкозы, растворенные в, 100 мл, в водичке, ну, так, кто, кто 100 на миллилитров наливает, разналивает, кто 200, кто-то делает тест 50, тут в зависимости же уже от конституции человека, чем он больше, тем, конечно, лучше 100 грамм глюкозы. Если человек такой субтильный, то, безусловно, 50 граммов глюкозы. Но сахарную нагрузку делайте только тогда, когда у вас нормальный уровень глюкозы в крови. Только тогда. Если у вас уровень глюкозы в крови превышен, ни в коем случае не делайте, потому что иногда некоторые доктора, к сожалению, я встречала таких, назначают сахарную нагрузку, а у больного уже натощат восьмерка. То есть что вы делаете? Вы можете его искусственно, этого больного, больного, ввести голову. Что, что такое гиперглигемия? Это, это повышенное, повышенное содержание сахара в, в крови, и человек впадет у вас в, в кровь. Поэтому, Поэтому вы делаете на нагрузку, обращаетесь, в течение, на протяжении двух часов вам исследуют исследуются. Исследуют Первый берется на а потом а сразу, сразу кто-то кто делает через 30 минут, потом кто-то через кто час и через час. И час. И тогда, тогда уровень глюкозы уже должен прийти к норме. То есть вот в нормальном здоровом организме через 3 часа, Кровь вся из нашего кровяного бруса утилизируется в органы и ткани нашего организма. Избыток этой глюкозы при нормальном функционировании работы лечения переходит в гликоген. Это сложный гликоген, и там лежит как бы до того момента, когда, когда мы опять заголодаем, наши и им и будет нужна для, для их дальнейшей жизнедеятельности и глюкоза. Вот, вот до того момента. Поэтому нормально, нормальная сахарная глюкоза через ну, 3, 3 часа, часа она должна, должна прийти к норме. Ну, обязательно обязательно Или даже, наоборот, быть чуть-чуть ниже, ниже нормы. Это, это, говорит, это говорит о чем? Что важен индивидуальный оборач. Чтобы быть более легкой под жидкочной резюзой, Батболедвески Бод... да, островков да, венгарса там, там, там есть, которые обрабатывают этот замечательно и хорошо. С глюкозой с все да, в порядке. Да, при, при диабете, диабете, да, же, диабете, при диабете да, же глюкоза да, норме, вот, тут еще заслуга для вилога, я бы не сейчас При диабете никогда Норме. не она навсегда будет оставаться выше Самый, Самый хороший, хороший как тот, тот вариант, вариант когда, когда верхний подъем глюкозы, который, который происходит, как, как правило, на 40, на 40, минут, на 40, минут, на 40 минут, то есть происходит сказывание в вены, печень, она, она подает в кровяное русло, да? да? вот, вот надо тогда, тогда, чтобы этот уровень ни в коем случае не привык, не превысил 90% от первоначальной цифры. Привышаете 90%, 90%? Это говорит уже о чем? Что у вас пошли дальнейшие поражения, поражения почек. Вот это допускать ни в коем случае нельзя. Но при инсулин-зависимом диабете это к сожалению встречается и, и очень, очень даже часто. Час. А, а вот взять берете таро типа, может за самим декортировать это, сами вести нормальный, верный, хороший образ жизни. И тогда наши почки не так будут страдать, как они могли бы страдать, страдать как при нашей, нашей... Я я вижу, что лень если за собой. лень если за собой. И вот я еще к чему вам начала говорить про зрачилку. Я, я вообще как-то плохо по жизни к себе относилась. А когда, когда у меня возник, возник вот этот вот типа, типа, я подумала, а что, что я делаю? Надо не продолжаться за себя. Во-первых, первое, все наши болельщики нажатся очень тяжелым грузом, грузом на нашу семью, на наших близких и родных. Помимо и того, того, что ты сам себе становишься тягами, ты еще не приносишь. Вот, вот такой не вот нехороший, совершенно я принесла, думаю, ну, себя, не знаю, семейной жизни. не знаю. Меня застановило... Меня застановило... Ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, Покажите, Покажите вот эту картиночку, к картинку, которую приводит к к к к к к осложение сахарного диабета, как у нас поражаются все органы и системы нашего организма, у нас поражается мозг, у нас у поражается сердце, у нас, у нас поражаются сосуды, у нас, у нас поражаются глаза, вот видите, что, что происходит со всеми обменными организмами, астопа организма. диабетическая, это, это, страшная, это вещь. страшная вещь, аморикозы, поэтому я вас призываю Призываю следить за собой, вести нормальный, нормальный образ жизни. жизни. Это не, не так трудно. У меня была одна знакомая, доктор, замечательная, я просто обожала, которая даже не только просто мы, мы сами нам, виноваты. Ведь, ведь, нам ведь, нам ведь нам ничего не надо делать, нам, нам, надо, только делать. нам, нам надо только спать хорошо, двигаться хорошо и нормально есть. Вот эти вещи надо делать. А коли мы это сделали в свое время, ну и получили то, что получили Теперь, Теперь мы говорили о метформии, метформии можно ли нашей лопатикой а, нормализовать э, уровень глюкозы фрормии, но намеренно и можно. Конечно, и, конечно, можно. И когда, назначают, и, и, и, когда, когда я пришла к эндокринологу-кардиологу, мне безусловно назначили метформию, мне безусловно назначили статины, у меня с ней не состоялся такой вот, разговор, хотя бы незнакомому доктору, но доктор, он доктор он очень такой. Значит, набор, и, и вот я начала проводить вот такие доводы, вот, ну, стоп-доктор. И так были на величине. Я, я начала принимать скакодинку. Что, что я ей сделаю со своей печенью? Я, конечно, зублю все борячие со своей печенью. Правильно? Ну, молчи. Да, да, правильно. Я говорю, хорошо. Ну, метформин. Ну, да. Вроде бы как мы без беды. Все об этом говорят. Тут же обожаем мылоги на наш мясников. Ну, метформин помогают, нам повредить. Да хватит вам, да, да похудейте Дейте, вы, перейдите на еду. эту э, э, диету же, поменьше, да, нужно вот делать, делать это, и все это будет хорошо, И не питаться надо, не раз, как мы привыкли позавтрак, а иногда по не не позавтрак, побежала на работу, пришел, там, там на работу некогда, пришел, домой будет тоже некогда, да, погасим не надо, ну ничего, и на ночь, как наешься, да так вкусно, да так хорошо. Вот и пожалуйста, вот и пожалуйста, вот и наши лишние жиры, которые накапливаются в нас, а потом мы чем больше, тем больше, когда а мы богатство, а раз, раз такое богатство, ну, мы что не положимся, не мальчик, не, не, не, не, не, не нравится богатство зажать, оно должно работать, постоянно должно работать. Должна и должна работать. Должна и, должна и работать. вот что касается кстати, еще Фармина, кстати. А Люди за 65 лет. лет Читайте да, всегда Там, Там прям вот черным победом наносить. Про противопоказанным людям возраст. 65 лет. То есть всего прочего. Тот тот, кто не имеет проблем со считанием Понятно, что это тоже жизнь. А, а наоборот, провоцирует подъем. Так, тогда когда нет фермина, глюкозы не получается, а на конце понимаете, понимаете? Поэтому, Поэтому, как? Поэтому вот как одной причиной я не стала принимать фермиль, а стала формина, принимать наши, наши любимые продукты. Я, я понимала, что они мне не дадут по побочке зрения, это однозначно, потому что я вам говорила, чего чего мы, тварь, тварь. из чего состоит мы с вами, из этого состоят наши бады. бады. Теперь, Ой, Ой, бады, а а что бады? бады? Да, да бады это цветочки, лепесточки, это решочки, это молды всего того, что нас отражает, это то, что дает нам наша родная земля. Поэтому, Поэтому, ну, собственно, да я еще учитываю продукты у вас там, где все, все, все, все соблюдается по самым новейшим технологиям. Ну, че, ну че, конечно, конечно, не и конечно, и, конечно же, не говорите себе о том, ой, дорого, ой, дорого. Ой, дорого. Ребят, ребят, что а что дорого? дорого. ребят, а что дешево это? Разве жизнь наша А разве... Сейчас я скажу плохое слово. А похоронить разве она дешево? Нет. Нет уж, ребят. Поэтому лучше. Не ешьте вы лишних соков. Не покупайте вы больше и и конфеты. Докупите вы наши продукты для, для того, того, чтобы себя что привезли ну, ну, в относительную норму. В относительную норму. норму. И, И с этим, этим ну, можно жить. Я не знаю, удовлетворил ли я ожидания по поводу сахарного диабета, не обиделил ли я ваших докторов, тем, что отдали предпочтение компании Веросан, я кто говорю Выслушал меня до конца, и если вы хотите задать какие-то вопросы по мере возможностей и моих знаний, я смогу вам ответить. Нет, если нет, я ответу на них не позже. И, и еще у меня вам такая, такая просьба, тот, кто смотрит на нас вот э, на, на нашем эфире, да, пожалуйста, я не знаю, как они говорили, слева здесь справа, там, там есть какие-то таблички, тогда вы можете себя да. занести и выйти да. на, на наш шайф. А если а вы смотрите, смотрите нас в сети, то где-то где внизу, внизу под моим заступлением, там, там тоже есть такая анкета, которую вы запомните. И, в общем-то, все будет да, нормально и хорошо. Я, я вам всем желаю здоровья, здоровья, я, вам я, всем желаю здоровья, здоровья я, я вам всем желаю хорошего настроения. Никогда чем не отказывайтесь, потому что это только от нашего, нашего выбора. Как это говорят? С одной стороны мы выбираем нас, выбирают, ну а потом что, Что мы, мы захотим в этой жизни, жизни то и будет. Я, я желаю вам здоровья, здоровья, я желаю вам получать радость, я желаю, желаю вам семейного благополучия, я вам желаю любви. Всего самого-самого сам сам добро. доброго.